Здравствуйте! Очередные черные тесты, очередная черная лыжа, очередная категория фрирайд, стали из 100 миллиметров. Поехали! А лыжа по проезду... Ни за, ни до, ни нет. Абсолютно при этом нормальная, приличная лыжа. Вот ничего не могу про нее сказать плохо, но ничего не могу сказать про нее хорошо. Вот она. Абсолютно, абсолютно рабочая, предсказуемая, понятная, и все делающая одинаково, чуть-чуть, наверное, выше среднего уровня. Во всех состояниях снега, которые я ее загнал, она ведет себя вполне предсказуемой и ожидаемо. Наверное, это хорошо. Вот почему я, как бы, не могу сказать, что у нее ничего плохо. С одной стороны, нет задора, с другой стороны, она абсолютно рабочая, и у нее... Не было такого места, где вот на ней заткнулся, там было стрёмно и так далее. Она, в общем-то, в принципе, в меру отзывчивая, в меру управляемая, в меру плывучая, в меру амортизирующая. То есть на да, хорошем снегу она идет вообще песенно. Ну, как любая, наверное, даже на хорошем снегу хорошо все идет. На ходах, ну, немножко она, немножко гуляет, но не критично. Но не пуляет при этом, да, но стабильно. Ну, понятно, значит на кривом насти избитом неровном склоне при боковом проскальзывании при продольном в ноги действительно там но не смертельно, вполне адекватно все, вот, ну так она располагает какому-то фан катанию, потому что в общем маневренная достаточно у нее рабочий задник, который при этом не клинится и она позволяет веселиться и кататься в разных диапазоне радиусов поворота при том, в разных стилистике. Вот. С коркой, с Настом, ну, тот же как-то вот проблем нет, но все-таки внимания требует. Вот. Но в целом скажу так, что я на ней ехал, не было хорошо. Мне было хорошо, в ней не было единственного задора какого-то такого, вау, залихванского, что прям приехал, прям О! вот такого не было. Но, с другой стороны, давайте задаем вопрос, а всем ли он, во-первых, нужен, да, во-вторых, как бы все его хотят, то есть вот я точно знаю, что например, там, начинающим лыжник он не нужен он их отвлекает и скорее, когда тебе и так нужно внимание там, на все там, на, на, на то, чтобы как-то сориентироваться на трассе, на склоне, чтобы понять где ты, что ты там, следить за руками ногами, тут еще и фан, тут какая-то Вообще, что, о чем вы говорите То есть, вот, в принципе, на мой взгляд, я считаю, что это очень хорошая лыжа для новичков, для начинающих фрирайдеров, для людей, которые начинают только пробуют фрирайд. Ну, вот это вообще шикарный вариант, потому что она не бесит, она не отвлекает, она не требует ничего специального, и вы можете на ней прогрессировать. И там года через 3-4, когда вы уже освоитесь, вы можете уже думать о каком-то... Веселых лыжах, потому что я очень много раз встречался в практике с людьми, которые купят себе первые лыжи какие-то, вообще там, пушка-пулемет, которую все райдеры хвалят, которая пуляет, и потом реально там два года с ними бьются и продают, потому что не осилили. Вот с вот данной лыжи, вот я точно знаю, такого не будет, но при этом будет уверенное, надежное катание. Прогресс будет хороший. Вот, естественно, каким-то уже продвинутым экспертным райдерам, но они подойдут только в качестве, наверное, спонсорского подгона, когда вы просто дали и сказали, иди катайся. Но, в принципе, это не худший спонсорский подгон. Я знаю намного более худшие варианты. Этот нормальный вообще, отличный. Все, пойду покатаю следующие. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.